Дорогие друзья, это легкий понедельник и салат Западнепровского. Это значит, что каким бы тяжелым ни был ваш день, сегодня, даже если это не понедельник, то есть большой шанс, что в конце программы он станет легче, осознаннее, ярче, радостнее. Единственное, что меня смущает, Алла, может ли человек, который, извините за слово, работает вот с таким видом, что-то понимать про тяжесть бытия? Ты знаешь. Чтобы оказаться в этом виде, я огромные цены заплатила, так тебе скажу. Но, наверное, это какая-то некая награда, как я ее расцениваю, да, как я ее вижу, ощущаю, которая на сегодняшний день помогает мне в моем намерении поддерживать дальше других, да? проводить те же легкие понедельники, да, проводить бесконечные. Единственные мои программы, коуч-сессии, э, курсы, все, все, что я делаю э, сегодня и каждый день для того, чтобы людям жилось чуточку легче, да, чуточку счастливее. Так, хорошо, Алла, принято, принято. Тогда давайте квант, чтобы не откладывая в долгий ящик наше волшебство с вами, которое вы называете Итак, скромно коучинг. Так, давайте посмотрим. Вот, интуиция. Прекрасно. Интуиция. Интуиция включает, интуицию включает свобода от прошлого и будущего. И интуиция это связь со Всемирным банком данных. Считает госпожа Заднепровская, я с ней согласна. А что для тебя, интуиция, Игорь? Вот люблю я ваши вопросы, знаете, как сказать, неожиданные без как говорится, войны. Так, что для меня интуиция, ну, чуйка я ее называю, может как-то немножко так с пренебрежением, да, но вот необъяснимая логика ощущения, я так бы так сказал. Ага. И Чувство. обычно мы, мы помогаем людям скрутить этот квант со своей жизнью, там, с легкостью, с движением к целям и так далее. ну как связано? Напрямую связь, связь есть. Потому что вот буквально у меня была сегодня утром, у меня уже две сессии утром было, и на одной из сессий мне клиент говорит о том, что вот я головой это выбираю, а когда вы, Алла, задаете вопрос, а как ты это ощущаешь, то я это никак не ощущаю. Но говорит, я хочу, я хочу научиться ощущать там, и цифру, которую я называю, и там качество, о котором я говорю, но внутри я его не чувствую. Так вот, интуиция это э, такое, это тот внутренний э, такой компас, что ли, который показывает туда идти или в другую сторону, да? направо пойдешь, налево пойдешь, вот, ее, правда, часто путают с эмоциями, я всего лишь повелась на эмоции, говорят девушки, да, а надо было все просчитать. Интуиция, это как раз... Э то, как ты говоришь, чуйка, да, это как раз то внутреннее ощущение, которое держит, ну, не только берет во внимание причинно-следственные связи, если то, но и больший объем, но и законы мироздания, но и квантовую физику, но и волшебство. Много котором, вы на нее не повесили, да? на интуицию. И, и тогда вот. вопрос вам, если вы вспомнили про, про девушек, тогда интуиция облегчает жизнь или усложняет жизнь? На мой взгляд, интуиция жизнь точно облегчает, mm -hmm. потому что, знаешь, я могу положиться на себя. Вот про что интуиция. Ведь mm -hmm. когда люди только анализируют, то они, как правило, берут внешние факторы. Но внешние факторы, они сегодня есть, а завтра нет. Это я тебе как бывалый человек, говорит с опытом. Понимаешь? Дом вчера был, сегодня нет. И ополагался а на это как на фу, наследие, на всю жизнь. И там много всего. А на себя, пока мы живы, мы точно можем полагаться. Но другое дело, знаешь, если ее путать с, например, там какими-то... Вдруг это не интуиция, так тоже говорят люди, а просто, там не знаю, страх, который остановил. А, но, смотри, да я даже показываю. Mm -hmm. Ну, интуиция, она где-то здесь. Mm -hmm. А страх где рождается? Либо тут, либо, ну, там, нижняя. нижняя часть тела. Вот. Так тоже можно, ну, различить, что ли, где первый телесный отклик. И тогда как зрителям, это... зрителям понимать, э, да, вот мы облегчаем понедельники, мы говорим, вот вам интуиция, значит ли это человек, который сейчас с чем-то борется, что-то пытается для себя решить, как совет, полагайся на интуицию, или здесь как-то немножко другому надо к этому относиться, к этому кванту? Ну ты знаешь, мы же здесь еще и про коучинг, Игорь, немножко, поэтому... Немножко. Э, да, поэтому я бы, я бы так тебе ответила, что... Э, если бы тут сидел мой клиент, я бы спросила, а что говорит ваша интуиция, например? Он бы сказал. Mm -hmm. Да, что говорит разум? Он бы сказал. Mm -hmm. Я бы сказала, а что думаете вы? И тут у него бы случился некий коллапс. А я это кто? И все такое. И я не предлагаю полагаться только на интуицию, или только на разум, или только на астрологию, или только на коучинг. Действительно, за всем, всем этим, да, э, это всего лишь знания, да, это всего лишь э, что-то, что описано, но решение за тем, кто его принимает. И э, очень важно собрав все это, с учетом интуиции и всего остального, принять свое решение и доверять ему. Мы никогда не узнаем, что было бы, если бы мы его не приняли. Доверять да. ему как единственно правильному. Это, это единственный путь легкости. И корректировать по ходу. Я выбрала так. Ну вот сейчас одна тоже утром эм, мой клиент... Эм, Жил в одной стране, переехал в Испанию, теперь э, решил ехать опять в ту страну, где был. Ну, то есть, понимаешь, э, вот и, и там и счастье, там и прямо такое намерение очень сильное и, и все остальное. Э, вот что нам нужно. Нам нужно помочь человеку э, найти то решение, которое даст энергию, Которая будет его подпитывать на каком-то отрезке его жизни. И тогда Дальше, в чем лайфхак поменяется... В чем лайфхак? Лайфхак в том, чтобы на самом деле интуицию, интуи... на интуицию полагаться, при этом брать во внимание и другие источники того, на что мы опираемся, и того что нам дает возможность принять наше решение. И как все-таки понимать, что это интуиция, а не страх? Вы об этом сказали, но может быть как-то еще немножко эм, на, на этом заострить внимание. <сил <sound> <сил> Смотри, когда страх, то мы либо в прошлом, либо в будущем, либо вспоминаем, ага. что с нами уже что-то было подобное, либо рисуем ужасные картинки, как это может быть. В этот <сил> момент точно нет интуиции. Интуиция есть только здесь и сейчас. Чистый разум. Тогда и ощущение. Вот это она. Вот на все у вас есть ответы, Алла. Давайте спросим у карт, что они нам скажут. Какую выберем колоду? Давай возьмем тупики. Возьмем сейчас тупики, и раз уж мы об интуиции заговорили, то дам, лайф, дам лайфхаки. Развитие интуиции. Хорошо? А так, сейчас мы да. откроем А11. Как ты эту ситуацию себе объясняешь? Ну, вот. вот. И сейчас каждый, кто нас видит сейчас и слышит, может задать себе этот вопрос относительно той ситуации, в которой находится. У нас у всех есть какая-нибудь ситуация, про которую мы волнуемся. Ну, может быть, не такими словами, может быть, это не, не волнуемся, а про которую мы знаю, думаем, размышляем, которая нас чем-то э, тревожит, беспокоит э, или, наоборот, трепетно э, предвкушаем что-то. И вот такой вопрос, он всегда э, отрезвляюще действует. На вашу интуицию. И, и в том числе, в том числе, и, например, если бы ты мне задал этот вопрос, да, ты увидел вид, на котором через окна, да, который сейчас у меня перед глазами, кстати говоря. Заметьте, это не интуиция да. мне подсказала про ваш вид. Да, да, да, это прям факт. И сказал… И начал с этого эфир, и мне сказал про то, что ну вот как вообще, Алла, совесть есть у тебя или нет? Мы тут без э, света и, э, и холодно, в Украине сейчас снег же, да? Да, есть, Снег, есть. сугробы, да, да. сугробы. Э, и когда я задаю себе вопрос, а я, я сразу тебе объяснила, когда я задаю себе вопрос, как я себе это объясняю, да? то я а присваиваю себе это, присваиваю, да. Это так, и это мое И это меня вдохновляет. И это, кстати, помогает мне помогать вам. Это помогает мне помогать тебе. вот Вот где-то так. И я пообещала рассказать, как развивать интуицию. Интуицию всегда развивает осознанность. То есть, развивая осознанность, мы развиваем интуицию. Uh -huh. Поэтому нам нужно вот эти пять наших каналов восприятия время от времени включать, так скажу, таким словом. Например, вы после трудового дня, даже если вы были дома, как в рабочем пространстве, даже тут еще более важно, потому что вы вышли за двери еще не успели освободиться от рабочего, а тут уже дети, а тут уже, там, не знаю, жены-мужья. И поэтому мы можем незаметно продолжить в том же духе. А какой это дух, мы не знаем, да? Не всегда он бывает такой, какой нужен в роли, там, папы, в роли мамы, в роли э, мужа, в роли, в роли жены. Так вот, вот перед тем, как выйти куда-то туда, да, и переключиться будет полезно сделать упражнение, еще и понимая, что оно развивает интуицию. Итак, сначала об... обратить внимание на какой-то объект. Ну, например, да, вот у меня, мы сейчас обустраиваем наше пространство, мы купили такой кувшин, и он очень интересный. И вот я минуту надо рассматривать какой-то предмет. Это можно сделать и рассматривая тот вид, про который ты сегодня мне говорил уже неоднократно. Да? Но не просто там. я люблю взгляд за горизонт, вот мне это важно, вот у меня масштаб личности такой большой, сейчас я, конечно, в большом вдохновении, а рассмотреть в деталях, например, если я далеко смотрю, то я все равно я смотрю, как волна там. Как она прокатывается по берегу, тра-та-та. Или я рассматриваю, как тут этот изгиб этого кувшина, какие у него ребрышки, как вот тут устроена горлышко. Ну, в общем, очень-очень детально. Это первое, визуальный. Потом мы так, закрыли а, глаза. А, а, вас... Да, да, ну ладно, Я потом задам вопрос. Да, говорю, закрыли глаза, и другие четыре канала. Сначала мы все слышим. Да? Мы прислушиваемся к звукам, там птичка, тут дверь скрипнула, там какой-то шорох. Вот кто-то сказал что-то у соседей, да, э, лучше га на гаджете заводить по минутке, минутка на одно, минутка на другое и по минутке дальше, потом uh -huh. только вкус, ой, только запах, uh -huh. только запах, мы только нюхаем, потом только вкус, это четыре, и потом что-то, ну, например, э, у меня тетрадь для коучинга, в которой я записываю, э, это третья с войны уже. Она очень, кстати, когда это тоненькая, у меня такие толстые были, да, это, она очень приятная на ощупь. <смех> потрогать вот это, опять с закрытыми глазами, потрогать как эту тетрадочку, да, там, переворачивать эти листики, потрогать другую поверхность, пощупать себя так, чтобы вы что-то ощутили, да, чтобы это было там разной температуры, ребристая, неребристая, да, разной фактуры. Вот, вот так мы развиваем осознанность. И когда есть осознанность развитая, тогда доступ к интуиции прям открыт. Mm -hmm. Вот таким образом. И ты хотел вопрос задать? Да, извините, я хотел спросить, вот в процессе покупки этого кувшина, который вы показали, как вы задействовали ваши навыки интуиции? Я не заморачиваюсь сколько, здесь. Интуиция. Сколько сколько вы, сколько вы на него смотрели перед покупкой? Смотри, я не заморачиваюсь, тут все просто. Я вижу, мне нравится, да, меня очаровал цвет, размер, мне надо, чтобы много воды было, потому что мне надо много воды пить в день. Смотри, у меня есть еще вот такой стаканчик. Боже мой. Еще может, скажите, что это комплект? Да? Нет, это не комплект, но Совпало, мы вот да? с Алисой Совпало. нашли, ну, да, нашли, и подумали про то, что он под кувшинчик классно подходит. Но смотри, у меня же еще и тетрадочка такого цвета. Да, вот. да, да. Мне очень нравится этот цвет, он глубокий, глубокий зеленый, малахитовый, и я просто вижу вещи, ну, нам нужен кувшин, а он красивый, значит, мы его покупаем. Вот, ты знаешь, наверное, интуицию важно задействовать, когда мы где-то, хотя мы все равно ее задействуем, да? Но тут, ну, что бы было, если бы я его там, э, купила, как его можно купить неправильно, да? как его можно, э, про что его можно, не купить. Его, можно не купить. его можно не купить вообще, да? вот. но если я размышляю, мне эту квартиру выбрать или другую, вот тут нужна интуиция. Понимаешь, тут нужна интуиция. Да стоит и понюхать, и послушать. И послушать, и понюхать, и попробовать, и все остальное. Но, ты знаешь, вот, например, эту квартиру мы выбирали э, именно так, хотя размышляли, пытались размышлять. Но вот интуитивно мы с мужем, когда ее увидели, э, мы оба подумали, что мы хотим тут жить. Мы понимаем, что больше всего мы купили вид за окном, а не то, что внутри. И поэтому сейчас пытаемся это все сгладить кувшинчиками, там, докупаем столы. Вот сегодня пришли столеры, которые там шкафы эти регулируют, потому что много всего. Ну, в общем, очень тут не просто, не сильно заботятся о том, что дают в аренду испанцы. Не заморачиваются они про это. Но вот интуитивно мы реально попали, потому что Самое главное ⁇ это наше состояние. Все остальное. Да. И если у меня состояние есть, тогда я по-другому смотрю на то, что не так. Но если состояния нет, даже в самом распрекрасном я найду, что, что не так точно. Как пример, я вчера готовилась к стратегической сессии. И у меня всегда команда рисовала плакаты. Я никогда их не рисовала. А их много, их там порядка 20 огромных плакатов и там порядка, не знаю, 30 каких-то небольших карточек. Благо, у меня есть эти маркеры, которые мне прислали из дома. Я не знала зачем, но мне хотелось, чтобы они были у меня. И вот теперь пригодилось. Я веду сессию в офлайн. офлайн. Так вот, я три дня думала, о боже, как же я буду их рисовать. «Я не люблю это, Я вот меня это прямо мучило». Слушай, и я почему-то думала, что оставила 5 часов себе под это, что 5 mm -hmm. часов точно не хватит, я буду это делать ночью. Mm -hmm. И я вчера, мои уехали куда-то там в Икею или куда-то там докупать, чего там нам надо. Я, значит, возле окна, где у меня вот этот шикарный вид. Я его покажу все равно на, на закуску, прямо прямиком покажу всем пусть вдохновляются все. Так вот, я с этим шикарным видом, я сделала за два с половиной часа все эти плакаты, ну, потом еще за полчасика маленькие. Все зависит от состояния. Я не умею писать вот это вот все. Я думаю, ну, как-то же я напишу, но я же, ну, не совсем уж человек с двумя высшими образованиями, там и с миллионом часов обучения. В общем, они красивые получились, все там хорошо, я готова. И я прямо удивилась, что оказывается, вот и все это из-за того, что был этот вид. Я встала, посмотрела и думаю, боже, какое море, как это вообще можно не нарисовать. И все-таки дело в виде или дело в состоянии. Или... или… О, ох ты. Извините, красиво. Ты понимаешь, да? Красиво. Ну конечно, Алла. Состояние совсем другое. Совсем ты дорогое. понял? Да. И вот ты говоришь, дело в виде или в состоянии. Ты сам ответил на вопрос. Вид задал состояние. Да, да, да. Знаешь как? Я была, у меня было намерение. У меня было намерение это сделать, да, нарисовать, подготовить. Потому что сессия уже завтра, а сегодня весь день расписан. Вот, это крайняя уже была точка. Или сегодняшняя ночь, что плохо, потому что я должна быть в ресурсе. И, э, э, Важно включить в себе это состояние. А это способ. Мне не надо ничего специального. Я просто знаю, что я посмотрю за окно, и у меня оно будет. И это очень круто. Немножко вам завидуем, совсем чуть-чуть. Чтобы мы вам чуть-чуть больше, поделитесь планами своими на эту неделю. Ты знаешь, у меня на этой неделе. Кстати, извините, я вас снова да, перебиваю сегодня да. прямо. У нас же понедельник, который программа выйдет, это же будет День, день Святого Николая. Для вас это да. что-то значит? Ну, для меня это, для меня это точно не, не что-то значит, а для меня это всегда про волшебство, про чудеса, про сказку, про хорошем смысле этого слова, потому что я в сказки верю про детство, про игривость, про игру, про приключения и про сбычу мечт. Вообще, Святой Николай, я когда в храм прихожу, я обязательно какое-то время нахожусь у иконы Николая. Потому что для меня вот это... Это не обязательно делать в храме, кстати, ну совсем не обязательно. Но и почему-то мне сейчас, потому что здесь все равно храмы другие, и я сейчас почему-то вот, ну знаешь, вот вспомнила, как я это делала в, в стране, и это такое, такое состояние, это тоже про осознанность. включенная я его называю, включенная, как будто бы меня вкрутили в общий банк данных вселенной, и я прямо свечусь. Вот это в том числе про про Николая, да. Чудотворец, не зря его так называют. Да. И абсолютно сегодня как раз легкий понедельник выходит, да? Мы записываем его на предыдущей неделе. И на этой самой предыдущей неделе, которая нам, мне только предстоит, да? Я как раз запускаю программу «Квантовый скачок», которая продолжится 27 числа. И... Сейчас, сейчас, сейчас. Что у меня еще? Ой, у меня же сертификация. Первые дни сертификации… Это самый большой праздник. Да. Для тех, кто учится, это Буду... даже больше праздник, чем Новый год и Рождество. Сто процентов. Мы проводим два дня сертификации на этой неделе. У меня корпоративный, корпоративный проект, это серия вебинаров для одного из крупнейших банков который я веду на украинском языке. Это для меня тоже такое важное событие. Uh -huh. Ты же знаешь, я все-таки говорю на русском и провожу все на русском, и на русском поток умею создавать. Но это вебинары по полтора часа, и думаю, что я справлюсь. Это важно моему клиенту, и думаю, что и я тоже смогу. Ну и у меня стратегическая сессия, которая которая начинается завтра, но она еще на следующей неделе будет э, иметь пролонгацию. Вот. Э, у меня, вон, смотрю сейчас, все пестрит желтым, э, а это значит, у меня желтым в календаре отмечена коуч-сессия. У меня uh -huh. на следующей неделе э, 8 коуч-сессий. Это, конечно, для меня <свас> вау! Я столько коучинга, сколько в войну никогда в своей жизни не проводила. Вот, я была очень много занята в корпоративном сегменте, у меня очень много было корпоративных тренингов и стратег стратегических сессий, но сейчас э в связи с тем, что этого стало значительно меньше, у меня mm -hmm. есть время, а значит, я могу э заниматься коучингом. И меня это тоже очень бодрит, и люблю я это дело. А у тебя, yes. Игорь? А у тебя? Я, я, кстати, тоже сейчас стал больше коучить, демо-сессии провожу больше, чем эфиры, которые я планировал чуть раньше. Вот, поэтому как раз можете тоже присоединяться или калий или ко мне на коучинг приходите. Ссылки в описании к роликам. Вот, да, вот коучингом на самом деле не только как, как работа, но и вот и состояние спасает коучинг, знаете, имеет такое свойство спасать не только клиентов, но и самих коучей. Потому что в основе коучинга коучинговое мышление. Коучинговое мышление. Что это значит? Это опора на сильное вместо слабого. И поиск ресурсов и возможностей да, с ориентацией на цели вместо того, чтобы ковыряться и барахтаться в проблемах. Не будем ковыряться, вот. не будем ковыряться. Алла, напутствие, будем на решать неделю, задачи. Да, напутствие на неделю и на сегодня уже пора, пора вступать уже в легкие понедельники наконец-то. Какую-то э, зада задачу поставьте нам или цель нам всем на эту неделю. Я вот думаю, знаешь, а давай вот как раз, как раз для развития коучного мышления всякий раз, когда вы подумаете о том, в чем вы не молодец, где вы не до, подумайте, а в чем вы молодец, на что можете опираться, в чем вы действительно достойны, да, и посмотрите, что будет. Вот абсолютно точно, не зря вы говорили сегодня про чудеса, да, которые, кстати, иногда чудеса как чудеса трактуют интуицию. Интуиция mm -hmm. подсказала, и кажется, о, -о, -о чудо, чудо произошло, а это всего лишь интуиция повела. Вот. И тогда вам, у вас в жизни будет чудес точно больше. И тогда легкости будет, наверняка больше. Обращайте внимание на то, в чем вы молодец. Класс. Спасибо, Алла. и всем хорошей легкой недели. Пока-пока.